Всем привет друзья, меня зовут Максим, вы на канале Шампунчик Геймс, И сегодня мы будем с вами украшать вот этот красивейший спавн Ну что, поехали Для этого нам нужно красная шерсть, белая шерсть Конечно же нам нужен снежочек Сундучки не нужны А теперь начинаем украшать во-первых, хочу сделать такие вот леденцы. Раз леденец. Вот тут где-нибудь будет. Еще один леденец. Ну, уже он побольше. Потом как-нибудь можно вот отсюда, чтобы были леденцы всякие. Ой. Потом второй. Такой же высоты. так а теперь у меня есть в планах сделать кого-нибудь его огромный куда-нибудь а вот сюда Вот такой вот большой леденец. И тут еще нам надо елочку сделать. <свист> так, а еловых листьев нету. И из этого хвоя. А хвоя у нас вроде так и используется для еловых листьев. Ну да. Биомиловое бревно. Сет... Ну, вот это уже мне не сложно тут. Так, а теперь вот я... А-а-а... Нет, это получилось. Она вся опадает. не опадай же ты, а. Так, подождите-ка. А! гейм. А нет, просто тут рандом speed 0 По идее, сейчас она... Сейчас она не должна опадать. Я подумала, это так много опала. Да, все, уже она не опадает. Так, теперь то же самое делаем, но ну, на один блок дальше. А нет, давайте-ка так же все сделаем. Спа 1, И раз точка два точка угу так вот тут надо чуть, -чуть поделать а. сделали раз точка тем быть уже вот тут вот, вот, два точка только сейчас надо вот этот вот. ⁇ Ю -мо -ю. ⁇ Так, теперь опять. Надо использовать реплейс лучше. Раз точка. Два точка. Как-то оно не сильно прям помогает. Отлично. <polymer jewelry> <с desperately poisoned> Теперь делаем следующий слой, так далее. Нет, здесь. Нет, нас под два слоя. до сюда можно сделать Как по мне, уже начинается, он начинает вырисовываться красивая елочка. Раз точка. Два точка. replace, Так, давайте вместо с этой пишем Replay. И. И теперь тогда остается этот ствол. Where is Опа. Я нашел пробел огромный. Раз, точка. Два точка. Сто блоков. Теперь там еще более менее что-то заполним. Да было думать, что я халявил. Ничего тут нормально не сделал. Это просто я задумался, забыл. А нет. Это не обязательно делать. Раз точка. Два точка. Тайм. Сет. Дэй. Ой, как хорошо-то. То, что я могу сейчас в одиночном мире это делать все спокойно потому что я даже сейчас не подключен, чтобы вы понимали к интернету. Я сейчас все спокойно делаю. Мне кажется, даже повыше надо будет делать. Три блока повыше сделали. да все правильно что-то как-то слишком много блоков тут четыре блока а -а -а. тут улыбка вот, неправильно угу. Это я понимаю, красивая елка, даже и мне кажется, я потолще ствол сделала. Раз точка. Запомню, из какой стороны. Вот тут то, то, то, два точка. Так, это как называется? Способ. Сет. это я понимаю уже елка с такими размерами листвова вот значит должен должен быть и ствол большой так тут готово тут готова раз точка снизу уже отмечаем ой короче он допишем пишем онда Nice. Uh -huh. <звучит> Отлично. Делаем следующий слой, который уже вот такой вот будет. Даже, походу, придется чуть срезать тут с макушки. тут тут. Вот. Теперь она более тонкая тут. Он, точнее, ствол. А, нет, тут уже. а а, -а. Ё-моё. Вон в ту сторону прям. Как-то подождите. Вот, вот тут все нормально. А вот тут почему вот такая глыба огромная? А -а, а а я понял. Такая тупость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть шесть блоков. Я уже даже барьеры произошел Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, на третьем. Раз, два, три. Тут должно быть уже вот так вот. И вот это все должно быть. Нет, вот так вот. Все. Вот это все должно быть обрезано. Окей, ничего страшного бывает. Раз, два. Тут уже на втором. Так вот, все дальше тут должно быть обрезано. Так барьеры надо будет поднять. Ну, так прямление это делать, поэтому я их не буду поднимать. Пускай они так и будут. Так вот и тут уже нет, вот так вот. Так, теперь на этом Раз, два Тоже на втором Раз, два Тут вот так вот Так вот это ломаем Так И вот это еще ломаем на первом уже следующий слой раз тоже на первом отлично теперь вот с этой стороны то же самое делаем тут у нас на первом Тут уже надо будет тогда вот так вот все это убрать. Я-то думал, что все это с, с этой стороны все так легко. Вот это уже все стопает. Вот. Вот так вот, во-первых, во вторых тут уже все Почему тут три блока? запутано тут получается это 4 блока это все ломается вот так вот Угу. Раз, два на третьем. Раз, два. А, не. Раз, два на втором. Раз, два. Вот тут уже должно быть вот так вот все угу. Короче, четыре тут блока. Раз, два на третьем. Тут только два еле-еле доходит. Угу тоже еще сделали раз на втором то второго нет раз на втором второй есть но его нельзя использовать раз на первом тут уже первый есть в принципе все вроде по теперь вот так вот заделываем Ой, как я все-таки устала эту елку делать, но ну, я ее сделал все-таки. <day> потом наша елочка. Теперь берем золотой блок, берем желтый бетон и идем туда строить звезду. Вообще не знаю, как настроиться, поэтому просто построю так-то на рандом. Угу. Ну как-то так, наверное, даже надо вот так вот сделать, раз, часть, Угу. Нет, слишком прям большой угол, поэтому надо чуть-чуть поменьше угол сделать. Потом поднимаем еще на один блок, на одну высь, два. Так, мне очень интересно, как это сделать. Давайте сделаем вот тут. Так. И теперь надо как-то вот отсюда, так. Угу. И вот и не надо даже говорить, то, что это вот какая-то там неправильная, я бы лучше сделала. Это реально сложно делать. Эту звезду. Так, теперь... Вот так вот как-нибудь То убиваем так у нас уже была эта команда вот вот так вот еще украшаем вот такая вот звездочка а теперь игрушки желтые игрушки тоже будут красные игрушки зеленые голубые, <голубые> не знаю больше, какие еще брать сюда вот какие-нибудь или можно даже как-то ее повесить типа сделать она висит. Я не знаю, как это сделать. Угу. Какую-то еще голубую такую сюда поставим? зелененьких парочку поставим, такие это самая легкая. Так, вот сюда еще какую-нибудь такую вот красненькую. Да, желтенькую. Нет, сливается. Туда не надо. Вот сюда кто-нибудь желтенькую Поставим. Сюда еще красненькую. Сюда голубую. Потом, конечно же, будут подарочки внизу. Но это, думаю, это будет уже в следующей серии. Ну, пока что мы на вот такой вот елочке и закончим. Ну, а всем спасибо, что смотрели этот ролик. С вами был я, Максим. Вы были на канале Шампунчик Геймс. Всем удачи, всем пока-пока.